Всем привет, мы продолжаем наше прохождение. Всем привет. Так, в прошлый раз мы остановились да. на боссе чемодане. Okay. Какие-то на... Я могу выстрелить? А, да? Да-да-да-да. Так, давай. Сразу экшен происходит. Сходу. А, он, смотри, гвоздями так кидается. Получается, когда он её отпускает, ты должен... Не вон, да? вон, вон, видишь, как это, типа, злится. Так, ну, пригвозди. А, вот, давай. А, вот, это для меня Давай второе, третье, все. Ой. Ясно. Так, ну... Ты успеешь еще раз? Ну, вряд ли нет такого. Так. Но он еще не оттотрал. Давай, давай, давай. Нет, давай. Ну, сейчас я нарублюсь и в следующий раз сделаю. Так, на это. Так, ну тут сначала гвоздики, гвоздики. И потом смотри, он ручку поднимите. Вот так, смотри. Опа. Вс, еще хуй. А, да? Да. Так, давай. Я не попал. Давай. В смысле? Ну ты серьезно. Это походу долго, да? Походу, да. Ну давай, чтобы в следующий раз то, что получилось. Давай. Сосредоточимся. Все, давай. Давай. Давай. Раз, два, три. Вс. Давай, давай. Так, и чё тут. А что надо, надо замки разбить? Успеешь хоть один? Во! Один, да. Так, у него остался еще второй. Ой, смотри, у него еще какая-то лопата. Да он просто тебя, наверное, выкинет. Ну, что-то разозлился. Это что такое? А, а, это для дыры дрель. Ля-ля-ля. -мо, он еще какой-то дырки делает. да да да не провались дверки, гвозди. Как-то вообще проходить. А можно ему подать ударить? Думу... Она еще и двигается. Так. Да, так, давай, нам да. нельзя умирать. Иначе мы тут точно надолго. Давай, давай. Так, он опять будет эту отпускать, да. Он сейчас э ее -э -э -э. будет отпускать, походу. Да-да-да, будет. Руку опять. Да, да, да. А? Там был мой второй. Давай. все на месте. все. <свят> Давай-давай-давай-давай. Ну давай, давай. Да, попади! все, <свят> <свят> <свят> все. А, во, у него одна рука отвалилась. Так. А что получается? Ему сейчас надо вторую, получается, оторвать. Или что? Я не знаю, ты прыгаешь какой-то, а экшен-пайс. Ну, не особо дээкшн. А, ну судя по всему я как-то должен эту херню взорвать, потому что там есть бой. Не знаю. Так, ну смотри, а там нет, не тоже могу? есть какая-то жёлтая табличка, может, нет. тоже как-то... А, вот, смотри, он ее отпускает. И... И чё? Я не и... могу в нее попасть. что то я... Нет, он остановит, и что сделать-то надо, я ещё не понимаю. А, может... Может, я кости. Только в дырку не пойти. Так, ну видимо, раз в прошлый раз была я, то сейчас наверное пойдешь ты. Давай скорей! А Скорей! А что если я хочу, чтобы у меня шёл? Что мне с этим сделать? Так, смотри. Вот, можешь его это? Вставай, вставай! Вставай! Давай, давай! Давай! Давай, третий! А, там это ты защищает. Так, ну почти, в принципе, так. ну мы поняли, как это делается, поэтому... уже. Главное нам не умирать. Нам, в принципе, там быстро его убить. Там ничего сколько там будет. А че? Ааа... Это что такое? Вы нам еще отрезали? Да-да-да-да-да. Так, давай максимально аккуратно постараемся. Аааа! Я после этих слов чуть не навсегда Умирать совсем нам нельзя. Блин, а где он... Так, он сейчас, наверное, будет ее опять отпускать. Блин, он очень много отрезает, прям. Я вижу. Сри, смотри. Так ну вообще без. Так еще гвоздики и дырочки. Так еще. смотри, сри, крутится. Стой, стой, стой. А тут нормально, просто по кругу бегает. Когда она крутится, я же не могу ее. Он уже ее. Сейчас долбанет. Давай, давай. Боже, ну я сдох. Давай, давай. Ёб. Ну отлично, молодец. Он еще не отрежет, отрежет скорее всего, я не знаю. Да, да ладно. Ты там так не ползаешь, не экспериментируй. А что делать? Ну а? все. Главное сейчас не стол. умри, мы просто он еще отрезает класс. Так, у нас же тут не нету места под лопаткой. Я их Под есть... лопаткой, молодец. Я увернулся, вернулся. В последний момент. Ну почему он ее не отпускает? Мы сейчас твою мать убьем! Аааа! Жми, жми! Давай! Давай, давай! Давай! Стоять, подожди где меня! Где всё, я на месте. Давай, давай! Еще, еще, последний, последний! Ладно, ну я не успел. Ну все. Он еще отрежет? Я не знаю, нет, так думаю нет. Слежит. Нам уже тут просто ходить. Нет, где если он отрежет. А ну все, он просто бьет. Угу. <связь> <связь> <связь> Блин, как он прикольно ей бьет так. Угу. Как мух. Да-да-да. <laughs> О, давай. Давай, готов? Да. Погнал. Давай, подумай. Вс. О, слава Вот и думай. Эй, так это. Где класный инструмент? Это, конечно, выглядит немного странно, как... Дербиоху запихивает молоток. Uh -huh! Себастьян. <laughs> а кто такой Себастьян? А, Пилат. Ну, это, видимо, пила, которая нас куда-то сейчас как бросит. Какой эластичный. О май. Да. Ну, давай Погнали! Еще. Нормально. Нормально. Опять нас какую-то дыру кинули. <coughs> да а, нет, нет? Немножко, как да? Туда. прям Okay? Что, нам ней типа? Ну я не знаю, видимо, если была речь про окно, Bravo. так. Что кто? Ну речь была про окно, типа тут есть одна дверь и одно окно, и вот видимо мы ой! О! Ой! А ты как там? Да, я нечаянно. Ну я на ту кнопку нажала. Ну я и Там был типа рывок? А, вот рывок. Ну вот, есть какое-то окно, видишь? Ой, а чё? Так тебе прыгать там надо? А, что то я... Засмотрелась на окно. Это типа какая-то новая функция перемещения? Ну да, типа. На да, <связываешь> Тут еще толк будет ездить. Дожки, ты что там застряла? <связываешь> Это вообще сюда походу не для меня. А куда теперь-то? А на зелененькую, да? Все, я на месте. Ну, я не знаю, там разберешься. Так, ну я еду. Где? Что случилось? А. Сразу паника блин, включилась. Ну естественно, мне не хочется задерживать. Опа, успел. А, тут еще можно так вот перемещаться. Okay. Ну, типа, с одной на другую прыгать. В смысле? А! Ну, <installed> Ну да, и, короче, смотри, я когда езжу по вот этой херне, я нажимаю на кнопку, и тут включается типа, ну красненькая штучка. Мне кажется, нам надо вдвоем одновременно нажать на них. И может мой вентилятор вырубим, уже к нему тут включим. Ну да. Так, ну давай попробуем, что от меня требуется. И вот едь налево, я на правой поеду. Так, Сейчас, хорошо. подожди меня. Ясно. Ничего нового. Все, попробую. Ну тут дыры, блин. Сейчас, да, погнали. А, ну типа одновременно что ли надо? На да, я а -а -а. нажал. Сейчас, я нажала. О, ну мы успели прям там в вот, это. Идеально. Да. Как всегда. Прям в кусочек. О, тут тоже. Тут Что тоже сама готов. Раз, два, погнали. Ой. Я нажала. О, Сто я тоже нажал. Все, дальше, погнали. дальше, дальше едем. Нажимаем. Нажал. Нажал, а ты не нажала. В смысле, я же нажала? Ну получается, нажала. Давай. Может ты не нажал? Я нажал. Погнали. Раз, два. нажал нажала вот все сейчас нажала и до этого я нажала это ты накосячил. Ну, а не я ладно я так я вот все закрыли вопрос значит а чё... что там? Чё... что там тут что там что что происходит ой боже ты где а ну я уже все перепрыгнула так а тут ч? что это ну что-то по всему это лопата. А, а мы видимо вы... прошли. Видимо, что-то я не поняла. А что, -то, что -то такая странная загрузка? А среди уровня. значит Давайте найдем Розу! О, Да, да, мы, эээ, то на Да, да, кстати. такие глаза выпуклые. Ну, как глаза. Моноклик. Моноклик. Это я? Ты чилишь? На кроватке? Да. Сплю. Ну, ты тоже спишь, но он типа, сидит. Стоя. В смысле, сидим, он сидит. А, да? За столом. Вот. Ну, а, это мужчина? А. Не думаю, телескоп это женщина. А, телескоп я тоже использовал. Ну, получается, это мужик. Look at these guppies. They're so cute. Oh wait a minute! I know what happened. It's a spell. Ridiculous, Cody. We've got to apply logic. Man, okay. We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic я виртуальный визард сейчас, Просто дай мне Класс. Здорово. Что ты сразу будешь ты меня? Ну, у заключение, конечно. <laughs> Мне кажется, было бы логичнее, типа если мы превратились в кукол из-за слез, ну то бишь грусти, то логичнее, если мы можем разочаровать, ну, в смысле, снять с себя чары с помощью счастья, ну, типа радости каких-то, ну, знаешь, хороших эмоций. Ну да, типа, ну тут э, смысл же в том, что она. Ну, мы превратились в них, потому что у нас были плохие отношения, из-за этого сказал ребенок наш. Да, ну. И было бы логичнее, если бы, типа, она была счастливой или, например, поплакала от счастья. <как> Пап, почему да можно да. не только от грусти. Но все равно плакать это так <соценно> Зачем? Тратить воду, Володь. Просто не плачь. У -у. <соценно> Просто больше пить. Ну, слезы это полезно, не дать себе все держать О, опять эта книга сумасшедшая. Это самая любимая моя под Дерес, сколько ему лет, типа, к ним? Ну не знаю, ну, знаешь, так, по его лицу, да, и да, да, по, такие... по манере общения, мне кажется, ему где-то от 30 до 45, примерно. А мне кажется, ему 5 Ой, нам что то дали, смотри. Ч? что то мы пропустили, как, как будто Веревка. А, вот, да-да-да, верёвку, да. Веревку, да? Да, да. Ой. Нюхера себе дерево. Такие выверенные тропинки. Ну, Блин, посмотри, как красиво! Обалдеть. Угу. И угу. даже бабочки летают, листики всякие. Ну вот насколько прорисованная игра, и вот все продумано, просто вот. До мелочей. До мелочей, да. Листья падают, бабочки летают, но это... Так и причем, ну, вот реально это ж. Такой классный дом и такой классный концепт. Ну, типа, когда ты живешь с ребенком, он всегда может выйти погулять, там у тебя какие-то что это, мешки с камнем. конечно, такая себе игрушка бешет с камнем. Не, ну это типа как украшение, мне кажется. Думаешь, по твоему это выглядит красиво? Ну, за Ну, это же мы видим так, а если бы мы типа были реальными людьми, то типа что-то висит как на елочке. Там еще где-то ботинок. А вон, смотри, там тоже камушки, типа. Ой, смотри, смотрите. Давай, запускай. Давай. О, я могу выбрать. А куда? А можно в окно попасть? А, вон, смотри, открыто. Ну, я не похоже. Ну, давай, короче, туда. Давай. И куда он? Где он? Я его не вижу. Упал. А? упал. Упал? А, вон вижу. Ну, да, Ну, пал, что то ты как-то вообще... А, не, смотри, полетел. Полетел дальше? Да. Вон летит. Ну, что, мы ходить-то пойдем. Прикольно. А нам в какую сторону? А, я не знаю. А, вон туда, наверное, по камушкам опять прид Думаю. А, да, вижу. Эти муравьи, конечно, им вообще не падают, так ходить туда-сюда. Ну, тут кипит своя жизнь. Ой, смотри, они не пропадают и подальше ползут. Это видно, как они ползут. Да? Побухты. А да, ну в другой игре бы просто не пропадали, знаешь, на то листве. Да-да-да. Все исчезло. А тут реально прям ползут дальше. Ой. Черт. Я думала, допрыгну. А, ну, как обычно. как обычно. Угу. Давай-давай, наберешь. О. Я уже тут. Да нет! Ну -мо, я опять упала. Ч там на кобы, нет? О, нет, вс, мне не надо прыгать. Да блин, такие нет. тропинки, узкие. Зло пызло. Фига ты? себе узкие, ты ч? No. Так, ты что, we... а, да. <связь> такие грибочки. А разве такие грибы растут? Обычно шети, типа, которые жрут, и Такие говорят, Ну такие это. тоже растут. Большие, типа. Ну это, наверное, знаешь, показано как а, со стороны цивилизации животных мелких, и поэтому грибы, я не знаю даже. Ну смотри, кстати, качелька. Листовочки падают, блин. Прикольно, да? Прикольно. Погнали, да? А что? Ну если честно, я немного не доверяю таким качелям, которые типа ну на ветке. Да почему мне кажется они типа нормально закарпаны. А Кто там танцует? В смысле танцуют? Там танцуют кто-то, ну, смотри. Там птицы танцуют. Да подожди, сейчас. Где? В смысле? Вон, на ветке. Видишь, птица танцует? У-у. Mm -mm. Вот! Да как-то отсвечивает. Да блин, ну вот! Наверху, а, вон а -а -а гнездо, видишь? вижу, вижу. А что она танцует? Мамит к себе. О, хочешь на этом самолете? <с...> <с... <с...> да, да, давай. Конечно. А ты можешь птицу кинуть? Не, не можешь. О, сейчас попадешь в этот, в окно вон свет открытый? Да, попробуем. Да, да. Ну ты ч? Ты сейчас восемь туда? или типа оно в одном месте всегда? Красиво летит? летит. Не знаю. Ну вон пойдем. давай. он Сейчас у нас на, на, на час растянется, да? Ну. Одно дерево. Как в Что, ты да. Фу. А куда? Че? Ты заметил, какие одних, типа, зеленый дым? Да-да-да. Какие же такие, ну типа, дымушки или как бы ибыти Типа ты хлопаешь, а тут дым один похоже. Ну нет. Так, попытка номер два. А, номер три уже. Ну -мо! Сори, сори, смотри! А ты где? Я опять упала куда-то. Где? Я не знаю. Я тебя вообще не вижу. А, вон ты. Ну ё-моё, блин, О, я вообще далеко. Ну давай я с тобой пойду. Да не на... Да я уже все. Ясно. А, вот смотри, мы сразу тут, да? А, да, слава богу. Или ты нет? Да, да, да. Ну нет, я не там, я хотя бы в грибов. Вот Да я там, блин, загребала. И... Короче, что, давай, я давай от позиции. Чё ты тут тяну? Да просто далеко, смотри, как мне прыгать. Да нормально, двойной прыжок же есть. О, всего чуть-чуть осталось. А О, два часа обода. Всё. Так, что тут? Ко мне вот запрыгиваю. А, это что, этот? Шуруп для вина? Окно. Так, да, да, да. такой трус? Почему я с его боюсь? Дверь в дереве. Ну, ну, все как в жизни. Подумаешь? То есть ты считаешь что это смешным, да? Да, конечно. Зря. А, в лимонной корке? это Похоже на фрукт личи. Ну? Ну, да. Ну, только личи розовый. А личи же маленькие. Ну, и крыси на голову, а маленького то Ну, не настолько же. А, ну хотя апельсиновое, ой. Лимонная куэка <фот> большая. Ну, я большая. Зато отсюда я прекрасно он говорит, что важно, друг потому что тогда снова друзьями. Ну все, началась грустняшка. немножко. А зачем делаю такие грустные игры? Да. Ну с другой стороны, если бы в этой игре не было грусти, то мне было бы интересно играть. Если все радует, не так, классно. Ну, ну вкусно. да, наверное. Все равно должен быть какой-то посыл. Не, ну понятно дело. Да. Ну, мне кажется, эта игра несет большой посыл. Да. Особенно кто... вот для подрастающей молодежи, как вот надо относиться к детям то, что okay. развод это не только про вас двоих, если okay. у вас yeah. есть дети, то что ребенок от этого тоже страдает. Причем, ну, если он с детства запомнит, то, что у него родители развелись, и это нормально. Он потом не найдет себе пару, И не будет прощать, например, кого-то в отношениях. И тоже будет разводиться, не найдет свою любовь, в свою семью. It, а, не думаю то, что мы это. Посыльный пчел. Да, весело. Видимо, крысы боятся ос. Мне кажется, и, все боятся кто? ос. Бурундуки. А, это белки, это не крысы. А думаешь? Да, sind... ну да, это белки, смотри. У крыс же вытянутые, вытянута морда, и смотри, у них есть. Как не нравится то, что там. А, у него еще и глаз белый. Белки. Классно, да, мы смеемся на тем, что у белки нет глаз. Кайф. Ну, такие вот мы. А, так он сам говорит, что это белый. Да. Я не знаю, почему мы вообще думали, что это крыса. Какая у него злая лапка с этой. Так он ее кулачочек такой маленький Как будто у нас есть выбор, идти или не идти. Ты посмотри, посмотри, как они идут. Маленькими шажочками. Такие ручки. Поперли, поперли. А как они вообще пульт утащили? Ну, я не знаю, видимо, пульт как-то... Ну, это же белки. Как как-то их называют? Мусорщики? А, есть. собиратели? Ну, типа собиратели. Видимо, пока мы <с спали, они стырили либо с мусорки, я не знаю, Пробирались как-то что. Ого, какое руководство, да? А, Эдеми Враги. Большую часть, то их, их еще было больше. Ну, угу. ну, тут дерево-то большое. Фундучные технологии. угу. У нас теперь будет оружие? А, ну конечно у меня будет смола, которую я могу просто, просто бросать. Просто ничего, <связывая> а у меня будет крутое, шпортное... как оружие. <связывая> Ах ты, передавайте. Видимо, не особо интересно. Да. А вас интересует? Видимо, так. И вот они такие продолжают друг другу придираться. Да, ссориться, обвинять друг друга. Хотя проблему надо искать сначала в себе, а не в второй половине. Да, когда второй человек увидит то, что ты нашел в себе проблему и исправил ее. он захочет сделать так же. Ну да, наверное. Ну или он просто увидит то, что ты для него устраиваешься, он захочет стараться для тебя. Может быть. Maybe, maybe. Ну короче, это бесполезно другого человека заставлять ну, справиться, потому что ну как ты его заставишь. Пока сам человек не захочет, он ничего не будет делать. Ну, белки нас заставили. Что делать? А что это вообще? Это термос? Я не знаю. Но у меня коробок спичек. Ну, это понятно, а у меня что? Ой,